Друзья, всем привет! Вы попали на наше видео не случайно, а попасть мы могли лишь по двум причинам. У вас либо Volkswagen TORM, либо а, вторая причина это вас интересует электропривод крышки багажника и первая и вторая относятся к нашей сегодняшней ситуации а, Перед нами находится автомобиль Volkswagen Touren и мы сюда устанавливаем электропривод крышки багажника Мастер занимается тем, что сейчас прокладывает проводочку всю дополнительную, он поменял уже штатные газовые упоры на упоры а, с электроприводом, а, заменен штатный замок на завод, замок с доводчиком. Также сюда будет установлена другая петля, которая будет хорошо работать именно с новым замком вот. Ну и чтобы не затягивать, давайте сделаем проще Я не буду вам показывать полностью весь процесс Процесс он практически идентичен, как и в любом другом ролике нашем По установке электропривода крышки багажника Если вас интересует, вы можете перейти по любому из этих, из этих роликов И посмотреть, как все это происходит Я же к вам вернусь уже с готовым результатом И покажу, как все работает Основной пласт работ по установке электропривода крышки багажника на Volkswagen Tower Run у нас завершены. Сейчас я хочу вам продемонстрировать лишь то, как это все работает. Начнем с пульта. Поскольку блок управления электропривода крышки багажника у нас подключен к штатной коншине автомобиля, мы можем открывать багажник с помощью штатного брелка. Не обращайте внимания на то, что мастер ковыряется, он там еще камеру будет устанавливать. Так, багажничек открылся, теперь перейдем вот сюда. Сюда мы установили дополнительную кнопочку, которая позволяет как открывать, так и закрывать багажник. Нажимаем на нее, багажничек у нас закрывается. Следующий момент. Штатная кнопка, которая находится вот здесь снизу. Мы ее нажимаем. И багажник так же, как и должен, он открывается. В дополнение ко всему, э, наш мастер установил еще и кнопочку в салоне данного автомобиля, э, взаимодействие с которой нам позволит как открывать, так и закрывать э, багажник. Так, сейчас я найду кнопочку. Вот кнопочка. Вот выглядит она следующим образом. Находится она рядом с регулировкой фар. Так, нажимаем на кнопку. А -а -а. Я понял, и багажничек у нас, как вы видите, сам закрылся. Также можно нажать еще разочек. И багажничек открылся. Все работает. Всем спасибо, кому интересно подобное устройство на свой автомобиль, не забудьте нам написать или позвонить. Всем пока!